Дончанин. Во саду в во Царьграде, Прибивали щит к ограде. Наши предки не за бабки, А отечество заради и туга. Редва Лавецкой, Огребал в степи Донецкой И Хазарское Когало,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 Что припёрся в К нам в Донецк под пиджачок, аль, не знаешь, дуралей, Нет отчизны нам белей, не уходит гость незваный Без шахтёрских, без люлей Время мчится, как вода, в ожидании суда али кто-то в схрон нагадил, али звал тебя суда, Он ответствует, гундяв, я никого не вбивал, не шукал в рабів, А на тракторе, робыв, Шлют Украина сынов. чернозем для них готов, Место есть в степи Донецкой, Среди чуждых им крабов.